Кто трогал мою трубу? Мама, кто трогал мою трубу? Не знаю, сынок. Садись, покушай на здоровье. Папа, а я на И трогал мою трубу. Кому нужна твоя железка, ты лучше мальчиком займись, а? Что? Я говорю, кому нужна твоя железка? Это не железка, папа. Это труба фирмы Бах. На ней играются известные музыканты. Но этого тебя не понять. Ты научился играть на дыдуке, но это не значит, чтобы ты большой свет музыки. Труба — это совсем другое дело. Как ты смеешь с отцом так разговаривать? Я четверих детей поднял этой музыкой, и ты мне смеешь говорить такие слова? Тебе стыдно, что твой отец играет в ресторане? Ну, конечно! Ты современный молодой человек, любишь джаз, модно одевайся, у тебя иностранная труба. Тебе неудобно быть моим сыном, а мне должно быть удобно вас всех кормить и выслушивать ваши оскорбления. Хватит! А если хочешь знать, это я играл на твоей трубе. Ерунда! А если захочу, я так же хорошо буду играть на трубе, как на дудуке, потому что я настоящий музыкант. Кому не нравится, пусть не слушает. Пойми, пой. Ну ради. воды воды пойми, ну ради. Пойми. Играл. Пойми. Пойми. Пойми. Пойми. Пойми. Пойми. выпей, выпей, дорогой мой. выпей. А? А? А? а? Говорит, гости пришли. на этаж, не в кино, бойцы. Тату на вечер не оставишь, Извини. Хорошо. Если плакать начнет, хочу сказать, чтоб что-нибудь хорошее сыграло. Ага. Вот здесь. Что они играют? Репетируют. Здрасте, здрасте. Люблю его. Все любят. Хочу, Сыграй мою любимую, а? Аполлон Константинович, я же вам вчера три раза сыграл. Не надоело? Не надоело. Прошу. Угу. Моему давлению помогает его музыка. – Как обычно? – Нет. Сегодня двойную порцию. ای شور از سگره خیجوی دپنه زل نگنی ببست با گویو Простите, ресторан, что не работает. Прошу вас. Спасибо. Это не ресторан, это лечебница. Хочу, да, леди идёт. трубу. Привет, мама. Что это? Купил? фюргансон а, Молодец. Папа, мне сказали, что тебе директор в ресторане заставляет по три раза одно и то же играть. Хочешь, я зайду, поговорю с ним? Не надо. Я играю, он слушает. Ведь лечится он. Опять строгали мою трубу. Папа, послушай, <свят> у меня к тебе дело. Ага. Понимаешь, нам нужна для концерта старая тифлийская мелодия. Ага. Если сделаем хороший номер, будем выступать над Белисобом в концертном зале филармонии. О. Может, ты вспомнишь какую-нибудь тему? Я бы сыграл соло на трубе. Мелодии много, сынок, но вряд ли ты сыграешь. Да это же просто. Томас делает аркестроку. У меня моя партия будет написана на нотной бумаге, черным по-белому. Вот и вся музыка. Понял. Значит, смотришь ноты и дуешь в трубу. Да, баба, да. Прошу тебя, вспомни, а? Ребята на тебя надеются. Хорошо. Принеси нотную бумагу, я тебе напою, а ты записывай. Нет, нет, все это не то. Неужели у сына твоего отца отсутствует тот внутренний нерв и душа, которая нужна этой теме? Что ты этим хочешь сказать? Я играю так, как ты написал. То, о чем я говорю, на бумаге не напишешь. Ты сходи к отцу в ресторан и послушай, как он играет. Это штруба, Томас, Труба, ты понимаешь? Попроси отца, чтобы пришел к нам на репетицию. Пусть послушает. Я думаю, он скажет что-нибудь дельное. Привести отца. Да, очень попросите привести. И еще не забудь Лери, завтра ты играешь в филармонии. Хочу. В чем дело, мальчики? Здравствуйте. Праздник уже начался, не идет, хочу. Хочу не может пойти. Почему? Сегодня Лери играет в филармонии, да, и хочу очень попросили присутствовать. Синок, За такую игру тебя забросают тухлыми яйцами. Стыдно будет? Что же делать, дядь Хачо? Э -э, жалко, я не взял с собой дудуки. А то показал бы, как надо играть. Понимаешь, Лерий, во-первых, надо приглушить звук трубы вот этой штукой, как она называется? Сурдинка. Да, и надо играть под звук дудуки, и имитировать его на трубе, понимаешь? Такой звук на трубе издать невозможно. Тогда же Фергенссон и сыграет. А кто он такой? Самый известный трубач. Фиргенсон, Миргенсон я не знаю. А ты, мой сын, ты должен сыграть. Попробуй еще раз. Послушайте, ребята, я иногда баловался этой трубой, когда Лери дома не было. Может, попробовать меня? А? Пожалуйста. I don't know. Даже Фюргенсун так не сыграл бы. Кто это? Уже никто. Мери, папе надо шить новый костюм. Стыдно, что скажут люди.